Добрый день, уважаемые трейдеры! В этом видео мы продолжаем нашу еженедельную рубрику с новостями из мира бинарных опционов. И в этом выпуске мы расскажем про новых брокеров-мошенников и схемы развода, обновления у брокеров Pocket Option и Binarium, мировые новости, касающиеся бинарных опционов, а также проанализируем сделки топовых трейдеров Pocket Option и рассмотрим новые конкурсы, которые позволяют заработать. А в конце видео вас ждет веселый мотиватор для трейдеров. Вы же в свою очередь не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. А мы начинаем. В интернете действует целая группа сайтов, некоторые из которых клоны, которые попросту грабят своих клиентов. А названия, которые они используют, очень похожи на других проверенных брокеров, таких как Binarium, IQ Option и другие. Один из таких сайтов IQ Optics. Чтобы не заходить сильно далеко, просто покажем вам их платформу. Никакого функционала в ней нет, но самое главное то, что все их графики выглядят абсолютно одинаково и отличаются от реально. Для торговли доступно всего три вида экспирации, самая большая из которых 2 минуты и также всего 4 таймфрейма. И даже если вы сможете заработать, вам не дадут вывести ваши деньги, так как запросят оплатить комиссию, оплатив которую вам все равно ничего не выведут. И также обратите внимание, что минимальная сумма ввода у них 200 долларов. Поэтому если вас просят заплатить комиссию за получение денег, то это всегда будет обманом, так как все комиссии могут быть включены в сумму вывода, как это делают, например, банки, когда комиссия уже включена в платеж. Кстати говоря, именно так же работают и чарджбэк-мошенники. Суть работы их сводится к следующему. Сотрудники компании находят и связываются с людьми, которые потеряли деньги. Далее таким инвесторам поступает предложение вернуть все средства. Но для этого необходимо оплатить некую комиссию. Но как вы понимаете, получить деньги, конечно же, будет нельзя. И инвестора будут постоянно просить оплатить какие-либо комиссии. Поэтому будьте осторожны и не попадайтесь на мошенников. Oket Option обновил свою историю финансовых транзакций. Теперь в истории операций помимо основных данных отражается следующая информация. Сумма платежа в валюте выставления счета, реквизиты счета платежа, подробный комментарий относительно статуса платежа, кнопка быстрого обращения в службу поддержки по вопросам касающимся платежа. И если у вас возникают какие-либо вопросы относительно любой из транзакций, то вы можете нажать на кнопку обратиться в поддержку и вам откроется интерфейс создания запроса по указанной транзакции, где вам понадобится лишь описать суть проблемы и приложить подтверждающие документы, если это необходимо. Брокер Бинариум запускает обучающие видео о трейдинге. И первый вебинар, который прошел 27 июля, был посвящен основам работы на бирже. На этом вебинаре аналитик брокера рассказал о логике покупателей-продавца и их взаимодействии. Благодаря таким вебинарам каждый желающий может обучаться абсолютно бесплатно. И даже если у вас нет реального счета у этого брокера, вы все равно можете посещать данные вебинары. Брокер Бинариум проводит акции с повышением доходности по некоторым американским компаниям. Проводятся такие акции в рамках сезона отчетности, когда американские компании отчитываются о своей прибыли. В этот период брокер ставит доходность на акции такой компании в районе 90%. Поэтому отслеживайте отчеты компаний, так как в такие моменты брокер может давать особенно высокие коэффициенты по бинарным опционам. Чикагская биржа, которая является одним из крупнейших в мире биржевых операторов товар на фьючерсных рынков, планирует запустить бинарные опционы, чтобы привлечь больше розничных трейдеров в торговлю. Биржа предложит контракты, которые регуляторы в большей части Европы запретили как форму азартных игр. Биржа заявила, что его так называемые контракты появятся в сентябре, что позволит трейдерам обмениваться мнениями относительно динамики на фьючерсных рынках. По словам руководителей компании, привлечение розничных трейдеров – это критический компонент стратегии роста на бирже. На сайте для новых контрактов нужно будет просто ответить на вопрос «да» или «нет». Чтобы совершить сделку, трейдеру потребуется лишь смахнуть экран телефона в нужную сторону. Новые инструменты будут стоить максимум 20 долларов. При этом трейдеры смогут одновременно купить не более 250 контрактов. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям собирает отзывы на решение продлить запрет на торговлю бинарными опционами до 1 октября 2031 года. Изначально регулятор запретил продажу этих инструментов розничным клиентам 3 мая 2021 года. Срок действия ограничений истекает 7 октября 2022 года. Решение регулятора о введении запрета на бинарные опционы было принято после исследований, показавших, что такие инструменты наносят серьезный ущерб розничным клиентам. Кроме того, регулятор подчеркнул, что за 13 месяцев до введения запрета в среднем 75% розничных клиентов потеряли деньги при торговле спекулятивными бинарными опционами. Чистые убытки по данным инструментам достигли 15,7 миллионов австралийских долларов, тогда как прибыли не превысили 1,7 миллиона. Совсем недавно полиция Вьетнама ликвидировала целую сеть нелегальных контор, расположенных на территории страны, и предлагающих гражданам различных стран услуги брокера бинарных опционов на рынке Форекс. Как сообщается, правоохранительные органы совершили рейд на нелегальное казино, расположенное в городе Ханой. Но вместо аппаратов для азартных игр и спортивных тотализаторов, полицейские обнаружили программное обеспечение для ставок на валютном рынке Форекс. Или, проще говоря, для торговли бинарными опционами В ходе рейда полиция арестовала некоего мужчину по имени Дао Мин Сон Который, как предполагается, является лидером ОПГ с оборотом в 90 миллионов долларов И клиентской базой более 18 тысяч пользователей По информации местного вьетнамского издания Сон является основателем трех онлайн-платформ SFX Capital, SFX и FCI Некоторые из членов ОПГ играли роль экспертов, в обязанности которых входило убедить клиента, что его ставка обязательно сыграет, если он будет в точности следовать инструкциям специалистов. Кипрский финансовый регулятор CISEC объявил накануне об отзыве регуляторной лицензии у компании MPS Marketplace Securities Ltd. Более известный как Spot Option. Данная компания долгое время неофициально являлась прародителем и самым крупным игроком в сфере бинарных опционов. Регулятор добавил, что компания по собственной инициативе добровольно приняла решение отказаться от лицензии кипрской инвестиционной фирмы. Кстати говоря, компания Spot Option являлась держателем кипрской лицензии CISEC в течение последних 10 лет. Напомним, что еще в сентябре 2019 года кипрский финансовый регулятор приостановил действие лицензии компании Spot Option, так как она подозревалась в нескольких предполагаемых нарушениях, которые потенциально подвергали риску средства клиентов. Но в апреле 2021 года комиссия CISEC восстановила действие лицензии 170 Drop 12. Также напомним, что с января 2018 года бывшая империя бинарных опционов прекратила поддержку клиентов и пользователей одноименной платформы Spot Option. Также была прекращена поддержка и других продуктов, связанных с торговлей бинарными опционами. Брокер Deriv в своем официальном Twitter аккаунте призывает всех своих клиентов более серьезно относиться к своей безопасности и личным данным. И сообщает о том, что если представители компании просят ваши личные данные, то об этом нужно обязательно сообщить в специальный чат. Из этого обращения можно предположить, что мошенники особенно активизировались в данный момент и можно ожидать и от других брокеров подобных сообщений. Поэтому будьте особенно осторожны и не передавайте свои данные представителям компании, так как они никогда их не просят. В интернете появился новый способ мошенничества через бота в телеграме Quotextrade. Данный бот позволяет покупать популярную криптовалюту и акции известных компаний чаще всего алгоритм мошенничества выглядит таким образом в личку от какого-то человека вам приходит сообщение что есть вариант заработать без риска в боте Quotex Trade. все сводится к тому, что чудо трейдера якобы заблокировали и нужен новый чистый профиль далее ситуация может развиваться по-разному к примеру вас могут попросить пополнить счет от 1000 до 5000 рублей Далее по схеме разгонят депозит до 100-200 тысяч рублей, но при выводе начнут просить пройти платную верификацию или уплатить несуществующие налоги. Есть и другая схема, когда пополнять ничего не нужно. Трейдер, который предложил вам заработать, сам пополняет счет и раскручивает его до 100-200 тысяч рублей, используя ваш новый чистый профиль. После этого он якобы выводит свою половину прибыли, а вашу оставляет на счету. Но чтобы ее вывести, у вас снова начинают требовать внести дополнительные переводы или оплатить комиссии. И после анализа данных схем становится понятно, что через данного бота можно только потерять свои деньги. Заработать вы ничего не сможете. И самое важное, что нужно понимать. Данный бот не имеет никакого отношения к брокеру Quotex. Так как на сайте брокера нет никакой информации о данном боте, а если вы обратитесь в службу поддержки, то они скажут вам то же самое, что они не знают ничего о данном боте. Брокер Pocket Option опубликовал топ-5 трейдеров за последнюю неделю. И на первом месте в рейтинге снова оказался трейдер, которого мы уже обсуждали в прошлом выпуске. Поэтому давайте проанализируем его данные за эту неделю и сравним с прошлой. За прошлую неделю данный трейдер показал доходность в 140%, а его общая прибыльность составила 57% прибыльных сделок. И заработать данный трейдер смог 21215 долларов. Но если опять же посмотреть на статистику за все время, то данный трейдер пока еще находится в небольшом убытке И общая торговая прибыль его составляет минус 3645 долларов Но если же данный трейдер будет держать такие же темпы, как за прошлую неделю, то уже совсем скоро выйдет в хороший плюс Следующий трейдер смог показать доходность в 180%, а общую прибыльность по сделкам в 55% и заработал 6884 доллара и если посмотреть статистику за все время, то тут мы наконец-таки увидим, что торговая прибыль за все время у данного трейдера составляет 2694 доллара, а его доходность составляет 52% прибыльных сделок. Следующий трейдер показал просто ошеломительную доходность в процентах, и это 7469% за неделю. При этом прибыльность по сделкам составила целых 68%, а заработать он смог 6722 доллара. А если посмотреть на его статистику за все время, то заработал он 6721 доллар, и его прибыльность составляет 68% прибыльных сделок. Четвертый трейдер показал доходность всего лишь 64% и 58% прибыльных сделок, но при этом смог заработать 6584 доллара. За все время данный трейдер также в плюсе, и торговая прибыль составляет 2122 доллара при 53% прибыльных сделок. И последний трейдер показал доходность всего лишь 45 при этом 54 было прибыльных сделок. Заработать он смог 5001 доллар, но за все время прибыльность данного трейдера составляет всего 50 прибыльных сделок, а торговая прибыль минус 11013 долларов. И как можно видеть, копировать сделки у брокера Pocket Option других трейдеров заработать можно, но нужно очень серьезно подходить к отбору трейдеров и проверять каждого на их статистику. В группах брокеров Quotex и Pocket Option продолжают проходить новые прибыльные конкурсы, в которых можно принимать участие без вложений. И это не только конкурсы, где нужно угадать курс определенной валюты. В одном из последних конкурсов необходимо просто открыть новый счет, после чего вы сможете принять участие в розыгрыше. Также совсем недавно проходил и конкурс добрых дел, в котором просто необходимо было сделать скриншот платформы Quotex. Точно такой же конкурс проходил и для брокера Pocket Option. И такие конкурсы проходят на регулярной основе, поэтому присоединяйтесь к данным группам и участвуйте в различных акциях. И в завершении нашего видео мотиватор для трейдеров. Мы надеемся, что ваш вечер будет проходить только как в первом варианте. Если вам нравится такая рубрика, то обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и напишите комментарий в которых укажите, каких брокеров-мошенников вы знаете, на которых мы бы могли сделать обзор. Или что еще вы бы хотели видеть в наших видео. А мы желаем вам удачи удачной торговли и прощаемся до следующей недели.